Ой, господа бояре, глядите, какая прелесть. Сайт B17, психологический сайт, разродился таки статьей на тему Мужчина плюс женщина с ребенком. Правила в отношениях. Они утверждают в конце статьи, что используя эти правила. Вот, придерживаясь этих несложных правил Вы сможете принять верное решение В выборе спутника Жизни счастливых вам отношений Друзья Что я могу сказать? Давайте почитаем Мне просто интересно Почему нельзя сразу принять нормальное решение Никаких чужих жен, никаких чужих детей Но вот они считают Что все-таки должны наши девочки Иметь второй шанс И как-то выйти замуж «Ребенок женщины», пишут, да, «ребенок женщины», то есть это а отца у этого ребенка нет, это чисто ребенок женщины, с которой вступает в отношения мужчина, часто является препятствием в построении отношений, ну, святая правда. Иногда ребенок становится своеобразным бонусом, да, такой бонус такой прибежал, который дает возможность укрепить отношения между мужчиной и женщиной, ужас какой. Но чаще мужчина приходит на неизвестный ему территорию, где встречает множество препятствий. Где вот такие случаи, где укрепляются отношения между мужчиной и женщиной с помощью чужого ребенка? Расскажите мне, пожалуйста, я ни одного не знаю. Многие мужчины просто не знают, как вести себя с ребенком. О боже мой, выбранная им женщина. Да как, да никак с ним не надо себя вести. Если тянется парень, да, к чему-то, ну там, в спортивную секцию, например, какую-то, у него там есть тренер, есть там. У него всякие там кружки, там, вот, он же и тянется к различным мужчинам Мужчина нынче это вообще диковинка Кругом парни окружают женщины с их психологическими проблемами А тут надо же, мужик появился ну, Для него может быть и все прикольно, кстати Женщины, в свою очередь, и также имеют малое представление о том, готов ли выбранный ею мужчина принять и полюбить ее ребенка. Ребята, ну чужих детей любят педофилы. Только педофилы. О чем вы мне говорите? У ребенка своя проблема, которая почти сразу же становится для него очевидной. На их с мамой территорию вторгся чужой человек. Чужой папа, которого некоторые называют даже чужопой. От которого неизвестно чего можно ожидать. А, многие мамы сразу же понимают, что мужчина не может привыкнуть к ее ребенку. Тра-та-та, траля-ля, целая тут тирада. Давайте сразу перейдем а, к рекомендациям, которые нам дают пусть психологи. Ну, собственно, как жениться на разведенке с прицепом? <laughs> Спасибо большое, конечно. Правила для женщины с ребенком, желающие вступить в брак. Ну, для женщины сначала прочитаем, потом посмотрим, что за дичь они для мужчин пишут. Никогда не начинайте отношения с обмана Скажите своему избраннику сразу о том, что у вас есть ребенок Рано или поздно вам придется об этом сказать И в этом случае будет сложнее мужчине принять решение Во как! Не врите мужикам никогда Молодцы, правильный совет Не давите на мужчину, дайте ему время подумать и принять решение самостоятельно. Да сразу, прямо на первом свидании, скажите, у меня там трое детей, они живут у бабушки, ну и сразу станет понятно, что, в принципе, с вами связываться не нужно. Следующий совет. Не допускайте мысли о том, что ребенок будет помехой для совместной жизни с мужчиной. Ну да, вообще не допускайте. Если мужчина сказал, да мне не нужны чужие дети, вы так это, строите такую удивленную мину и начинаете рассказывать. Там, полюбит меня, полюбит моего ребенка. Да как ты не можешь любить детей? Дети это цветы жизни, это счастье. Следите, короче, бабы за собой. Верьте в то, что вы привлекательная женщина способны заинтересовать мужчину. Оленя вы только способны заинтересовать нормального, не настоящего мужчину. Ни в коем случае не жалуйтесь мужчине на то, как вам трудно растить ребенка одно и как вы бедные и несчастные. Ну, обычно об этом в первую очередь они как раз и говорят, что им надо решить свои материальные проблемы. Ребенок очень много хочет кушать, больше, чем взрослый мужик кушает, алиментов не хватает и все такое. Короче, нужен спонсор. Следующий совет Ник. Никогда не сравнивайте своего избранника с отцом ребенка любое сравнение как в положительном так и в отрицательном смысле может вызвать раздражение у любого даже очень сильного мужчины да дорогой друг если ты все-таки выбрал себе в спутнице разведенку да с прицепом если ты очень сильный мужчина если ребенок знает отца он так или иначе будет сравнивать тебя с этим отцом он будет всегда говорить а вот папа сделал так а ты ну с таким намеком что ты короче чмо у меня папа то лучше делает вот, так что тебя ждут и в положительном и в отрицательном смысле всякие разные сравнения от этого никуда не отвертишься может быть женщина себя в этом как-то и ограничит но устами младенца глаголит истина. Не слушайте тех мужчин, которые говорят, что любят вас, но не могут принять вашего ребенка. Да, представляете, такое бывает. Влюбился в женщину. Все, думаешь, идеал, классная, замечательная. Хобана, у нее прицеп. И все. И ты думаешь, ну как же так, что ждет, Вот не могу принять, да, чужое потомство. Ужас. Прям для мужчины это какое-то своеобразное прозрение, своеобразный шок. И когда они видят, что им придется воспитывать и вкладываться в чужое потомство, у них, конечно же, все падает. Истинная любовь к вам, если она есть, и ваша любовь к нему со временем обязательно создадут условия для принятия друг друга ребенка и мужчины. Более серьезные дитии я не видел еще. Каким бы сильным, не было бы у вас желание вступить в брак. Главным для вас должно быть благополучие вашего ребенка. Еще один дурацкий совет. Если ты хочешь, дорогая дама, выйти замуж, то... Э... Самым главным для тебя должно быть благополучие твоего мужа. Дети, они будут смотреть на вас и как бы сами по себе воспитываться. Англичане говорят, не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя, дети вас скопируют. Вот. Никогда не создавайте отношения с человеком Который не будет любить вашего ребенка Тут прям рекомендуют да, Создавать отношения Только с теми людьми Которые любят вашего ребенка Это педофилы, как мы знаем Не спешите создавать отношения Не думайте о возрасте Который подталкивает женщину Принять неверное решение Чтобы не опоздать Главное, чтобы вы были счастливы да. Один драк уже развалило Какие могут быть еще верные или неверное решение все остальные решения которые ты примешь в жизни скорее всего будут неверные потому что уже есть такой опыт читаем дальше не обвиняйте себя в том что брак с отцом ребенка разрушился из-за вас да ладно он из-за вас только и разрушается кто подал на развод вы подали родноразвод да а отец в этом виноват. Да, очень круто, классно. Нужно не брать на себя никогда ответственность, ни за какие конфликты. Это типичное женское поведение, супер, да. Никогда, никогда не признавайтесь в том, что вы в чем-то виноваты. Очень крутая позиция, конечно. Выращивает у современных людей, преимущественно у женщин, огромное, неповерное, просто распухшее ЧСВ. И потом мы с ними имеем некоторые проблемы вы не единственно у кого так получилось да дур у нас много ребенка от первого брака не препятствие ребенок от ну, тут ошибку допустили ребенок от первого брака не препятствие для того чтобы выйти замуж второй раз ну как мы видим оленя еще хватает поэтому дорогая разведенка у тебя шансы в принципе есть какой-нибудь олень себе найти не бойтесь влюбляться но ну, не спешите выходить замуж вот классный совет да да, действительно, не спешите выходить замуж, потому что, в общем-то, люди хотят вас поюзать по прямому назначению, а не замуж взять Не выходите за первого попавшегося мужчину, к тому же многие женщины своим статусом свободные женщины довольны Они недовольны своим статусом, если они стремятся замуж Статус разведенной женщины с ребенком это как бы самый такой, скажем, статус социального женского дна. Взвести свои ошибки в прежних отношениях для того, чтобы не потерять их в отношениях в будущем. Ну ладно. Десятый совет. Живите полной жизнью, находите время для друзей и родных, они помогут вам пережить трудные времена, справиться с депрессией и стрессом. Откуда же у женщины, которая довольна своим статусом свободной женщины, будет возникать депрессия и стресс? Что-то тут не так, да? Что-то нас обманывает где-то. Если с вами рядом нет мужчины, это не повод перестать жить. Ну да, живут кое-как, существуют, конечно, мужика нету, вот что, что делать-то? Правило для мужчин, вот это самое интересное, желающим создать отношения с женщиной и с ребенком. Вы знаете, я абсолютно уверен, что те мужчины, которые создают такие отношения, они, в общем-то, не желали создать именно такие отношения. Они просто повелись на деморежим этой женщины, они повелись на ее какую-то еще пока не увядшую красоту, Какое-то ее особенное, видимо, поведение, которое она в деморежиме э, демонстрирует для того, чтобы выскочить замуж и очередного мужчину развести. Ну давайте, вот правило для тех попавших двумя ногами в дерьмо, с женщиной, с ребенком, да, зачитаем. С точки зрения психологического сайта B17. Если вы не любите детей, вы вряд ли сможете заставить себя полюбить ребенка вашей избранницы мы любим своих детей а чужих как бы ну чужие это у нас декорация к, к жизни да вот э, любить допустим скажите пожалуйста вот э, допустим в школе есть э, физрук там или трудовик он что всех детей там любит нет он их гоняет там шпыняет чтобы они там нормативы выполняли э, уроки все-таки учили он их не любит вот. Но он их не ненавидит, он их просто как бы любви он к ним особо не испытывает. Да и вообще, учители, учителя в школе, они какую-то особенную любовь к детям испытывают? Я бы сказал, что нет, они просто делают свою работу. То же самое касательно всех остальных мужчин. Дети это хорошо, это прекрасно, это цветы жизни, но если это не свои дети, то это декорации в этом мире для вас. Отношения с женщиной, с ребенком, это как бы отношения с двумя людьми сразу, и это нельзя учитывать, особенно если ребенок девочка. Да, что-то они и тут ошиблись, потому что по утверждению тех, кто бывал в таких браках, в общем-то с детьми с пацанами проблем намного больше, чем с детьми девочками. Девочками. Девочки как-то они себя более тихо ведут. А пацан, он все-таки пытается как-то там высказать свое я. И самый простой способ это унизить другого человека. И он пытается постоянно вас где-то унизить, подколоть. Ну и как бы, когда это делает маленький пиздюк, это как бы не айс, когда маленький пиздюк делает это в отношении взрослого мужчины. Должен уважать, на самом деле. Не ждите, что ребенок сам наладит с вами отношения, сразу примет вас станет подчиняться вашим правилам ведите с ним естественный разговор там, подружитесь с ним если вам не под силу, то заводите э, отношения с женщинами без детей, вот все можно выкинуть а оставить только это заводите отношения с женщинами без детей если вы не знаете, не умеете общаться с детьми вам это не интересно, то ребенок сразу же это поймет и не даст вам ни малейшего шанса выстроить с ним отношения. Ну, что, правильный совет на самом деле. Относитесь к ребенку как к взрослому Да ладно, ведите себя с ним так, как будто вы общаетесь со случайными людьми С которыми вам предстоит находиться долгое время в одном пространстве Будьте самим собой, помогите, если это требуется Спросите, если это нужно Ведите себя с его мамой так, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности рядом с вами Да, еще уроки с ним получите, вообще супер-мега-треш будет не унижайте, не оскорбляйте мать ребенка Ну да, женщин унижать и оскорблять Это вообще, как бы, я считаю неприемлемым Особенно в его присутствии, конечно, действительно правильно Человек, который заставляет его мать страдать, он никогда не примет Да вообще, как бы, женщину унижать и оскорблять не надо ну, Просто разведенная женщина с ребенком Для вас не должна быть объектом, с которым вы хотите мутить какие-то отношения Потому что только проблемы с этого получите не командуйте ребенком, не устанавливайте своих правил, не заставляйте его быть дисциплинированным. Это не ваше право воспитывать ребенка, даже если он кажется вам невоспитанным. Короче, дорогой друг, на самом деле, как произойдет, если ты женился на разведенке с прицепом, и если этот прицеп дома устанавливает свои правила, короче, ты должен им подчиняться. Ты взрослый мужик. Будешь на лапках прыгать перед маленьким пиздюком. Вы не отец, а всего лишь человек, который встречается с его мамой. Короче, ты никто в этой семье. Не позволяйте матери ребенка возлагать на вас ответственность в воспитании и перевоспитании ее ребенка. А она же говорит, ребенку нужен отец, <свят> ты хочешь стать папой <свят> чужого, чужого ребенка хочешь стать папой, я ищу папу своему ребенку, я сначала залетел, хрен от пойми кого она да, развелась хрен пойми с кем, а, пил, бил, не любил, не уделял внимания, изменял, ну вот это все она тебе расскажет, как, какой он был стрёмный, ну ты-то хороший, ты же не будешь так делать, да? А, ну, как бы, вот они на самом деле от вас именно этого и ждут. Но как только, как только ты начнешь этого прицепа воспитывать, мамка превратится в злобную фурию и, собственно, выпишет тебе люлей сама. Ну и хорошо, если вы разбежитесь полюбовно. Если там полиции всякое не будет, а то знаешь, сейчас могут много в чем обвинить. Если ваши отношения с женщиной, с ребенком всего лишь встречи для приятного времяпрепровождения, то не встречайтесь с ней и ее ребенком для этого. Да, как бы большинство мужчин хотят исключительно женщину, чтобы никаких там чужих детей не было Если все-таки тебя черт дернул с такой дамой познакомиться, то перевожу на человеческий язык Не встречайтесь с ее ребенком, вообще это на самом деле очень опасно Встречайтесь исключительно с ней да, с ней встречайтесь, если хотите юзнуть по прямому назначению, если у нее там чешется все, да, и хочется там как-то с вами пошоркаться, пожалуйста, вперед, ничего страшного в этом нет, ну, какие-то серьезные отношения с такими создавать, ну, вообще, как бы, это верх неприличия придерживайтесь этих несложных правил, вы сможете принять верное решение в выборе спутника жизни, господи. Я еще так никогда не ржал. Комментарии у нас тут пишут, естественно, всякие мамы. Вы не отец, а всего лишь а, человек, который встречается с его мамой часть новой семейной и системы. Однако. Я как себя представлю на таком месте вайфу. Меня же в дрожь бросает. Неужели это возможно? Но тут, видите, вот люди еще не прозрели, не поняли, да, ничего в жизни? И как бы еще тут пишут комментарии, задают какие-то вопросы. Ребята, ну на самом деле, ну что, нормальных баб нету, да, есть только бабы с детьми. Что? Че вас так тянет в эти отношения? Я фигею. Ладно, на этом все. Спасибо, лайк, комментарий. Всем пока.